У него, говорит, если было 90 градусов, сейчас разошелся. Сейчас грудной отдел начали делать. Вообще позвонки классно разошлись. А, тут только уже... горбушки ты уже ставил? Не, ты еще ничего не делал. Ничего не делал. Я, только... Нет, я пока только рогатины разбил. Ивалидность далее. Это года 4 назад Год четыре назад. Третью группу. Да. Угу. Так, да, у вас получается положение такое, да? Поэтому угу. этом с прес напрягаются, да, тоже всегда. Угу. А ноги? Ну, ну упрямляются тоже? А? Ноги не упрямляются тоже? Да. Угу. А раньше больше угол. Ну, раньше вот так вот было. Угу. Сейчас помягче, да? Угу. Получается, 20 лет, да? Вот Массажи и Как это помогали вообще? Спасали? Ну, ну массаж, да. Легче становились, А да? и да. не делали никакой эффект. Примочки там вот стали, да? У вас там шрамы на всех остистых. Ну, это и это. Как, прижигали же. Прижигали. там что состав, состав был? Трава, не, да? Трава да. Драва, да, она тлела, да, у вас там? Да. И вот шрамы остались там, да? Угу. И эффект был пос ней вообще. Нуль, да. Парень сильный. Сильник. Так, сюда. Поехали. Ну-ка, ноги расставь. Ноги расставь, обними меня коленями. Давай, поехали. Давай другой. Шевеление есть. Сейчас уже не так. А вот когда первый раз? Да, первый раз не слушаешь, Нет, да? я имею в виду ломать. Ага. Когда я вот ходил под 90 градусов. Да, ага. под 90 градусов. У тебя уже сейчас на 90 получается же. Спазмировался нет. постоянно. Нет. Я просто Только привет. Вот. Нет. Сейчас, сейчас любой. Другой, реакция, сейчас да. сейчас вообще другая реакция. Но у меня Тазобедренное все мне прошло. То есть вот все боли, которые были в пояснице, они прошли все. А горбата нет. Да. Вообще, я думал, это Как тогда сделали, да? -то? Угу. всеми инструментами прошел uh -huh. раз в семь да? но мышцы мягкие стали хотя бы тут потому что просто бетонная плита была мышцы, вот тут, туда, поясница хотя бы продавливаться начала здесь, здесь вообще вот это классно, все позвонки разошлись просто uh -huh. классно вот это участок, да? вот до сюда успел uh -huh. uh -huh. мышцы, понимаешь... И сколько делал тогда иголку? Вот. Ну, я как сколько что только не делал, да получается, uh -huh. за 20 лет -то? Я там как ежиклыл. Пускай! Четыре! Берёшься ищи со мной, а! Улучшение есть, да? Маленькие, но есть. Старайтесь Все дальше и дальше идти к цели. Ну, конечно. Я, в принципе, руки не опускал. Позавчера вас увидел. Сначала даже не узнал, думаю. Диму мне Искандор сам говорит, потом ага, смотрю, вы опять лежите. Вот, и уже позвоночник, конечно, другое. То, что было. Там хребет, грубо говоря, динозавра, да, да, вот да. там торчал ужас, что был там, конечно. Был. да В да, принципе, да. все нормально, только вот головные боли вот этих вот, вот зато. После правки там первый полегче стало. Угу. Полегче, это что такое? Вот здесь вот боли нету ну, сейчас, когда вот Игорь поставил, это, угу. поправил этот. Раньше затронуться нельзя было. Uh -huh. Сейчас, то есть, бей. Больше есть хотеть, значит. Uh -huh. Это да, есть. Ага, uh -huh. желчную запустили. По то что выявили? Uh, uh -huh. Синдром Жибера. Uh -huh. что, что самое интересное? Uh -huh. гастроэнтеролог отки, откидывает это все И опять ставит Я uh -huh. а Главное, пишите, что хотите, короче. Uh -huh. Бывает, вот, едешь за рулем, вот, то есть, начинает плыть все. Но боли есть, когда вот это, что-то там, допустим, свыше. 15-20 килограмм поднимаешь. Mm -hmm. Ты не прогибаешь так поясницу, да? Как мы учили -то. Не получается. Не получается ли хвырганишка? Не получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, ну вот раньше я говорю, то есть... Ну раньше-то понятно. Вот, да. То есть тут вот, даже, вот, тоже точки есть, которые вот, Тоже тронуть нельзя было. Хорошо, что после того момента это все ушло. Вопрос другой, что нам надо сейчас понять, что у тебя на данную минуту есть. Икроножные мышцы спазм бывает? нет? Нет. Вот, последний год, а вот, 4 месяца не было, кстати. До этого было, да? Расставили. В армии подарвался, mm -hmm. получается? Нет. Ну, по получается это как о... до армии еще началось все это. Mm -hmm. Просто в армии уже движение вежу... дало просто. Александрит, оттуда. Mm -hmm. о, нет, сюда связь. уход то смещение. Это мама не говорит А, ну повар... повернуть-то не должно. тоже что все у нас каменное, да? Mm -hmm. ну, таз у тебя сохранился. Mm -hmm. Здорово. Перекос таза. Mm -hmm. Нет. Оценка. Ну mm -hmm. а тут что-то как. Ну, четыре, пять, есть чувствительность, Здорово. Здесь. Здесь 4. Выдох открытом том. -том. <выть> Вдох. Выдох. Выдыхай. У тебя спазм на легкий пошел ты? У меня спазм пошел на копчик. Ага, хорошо. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. вдох. Дыши, дыши, дыши, дыши. Выдыхай Ты должен дышать. Вдох. Вдох. Вдох, вдох глубокий. Вдох. Опустил. Все, вдох. Вдох. Ноги у нас до конца тоже не разгибаются, да? Все. <свист> Молодец. Чуть-чуть <свист> а! <свист> хотя бы подщелпнула. Стандартный парень. Каменный. Вдох. Выдох. Дыши, дыши, дыши, дыши. И сразу нога вишу упрямил за то, за то есть напряжение было. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Мышцы больно, да? Да, вот, бедро. Задняя часть. Нет, передняя. передняя. Ага, сейчас позмирная я и эти вот эти. глубокий. Выдох. Короткий, короткий, короткий. Короткий, короткий. Молодец, короткий, короткий. короткий, короткий, короткий. короткий, короткий, короткий. О, очень мягкая как выснится Короткие, короткие, не короткие, а, Дима, а, раздышите а, короткими. А, Все. А, Возможно ли у нас. А, а, а, не хочется. А, а, а, а, Скриньки помочь. Короткими. Короткие, а, короткие, а, Дима. очень хорошо все движется у тебя необычно я думаю, хуже будет вдох выдох все, молочи ох, как хорошо это разошлось а? ох, как хорошо в тот раз ты Игорь, не мог разоставить а здесь все пошло ну, потому что сведенный все люди, много лет а сейчас я их заставляю а я их сейчас расставляю, я их сейчас разсоединяю я их рассоединяю и поэтому такая реакция идет. Сюда. Давай, чуть-чуть крутиться начала. Ну-ка, отпустил. Чуть-чуть двигаться начала. Дальше позвонки пошли сплошной плитой. Вообще нет расстояния. Не знаю, тут Вдох. Вдох. Глубокий. Вдох. разорвался, отлично, нервы распускаем, он почти встал, ничего себе, класс, отлично, я смотрю, они все вставят у тебя, начали слушаться. Да? Болезненно или что? Да. Пускай. <клышлен> Может, ты сильный ненавидный, а? Освободить тебя. Эти ассоциации какие-то сейчас возникают, Дим? Ну, болезненные какие-то из прошлого. Воспоминали как из прошлого. Ну, грубо говоря, что-то вспоминаю, когда вот эти схватаю. Только вот это уберу. Может, драка какая-то, может, еще что-то. Не. Все, расслабляй. Сам Сам поверни. Ага. Угу. Другой. Ну, вот грудной отдел хорошо у нас разошелся. Очень хорошо разошелся. Да понятно, что за один раз не, не делаешь. Замочек, давай за голову. Хочется за один раз, как вы привыкли с людьми, за один раз все делать. хочется и с тобой за один раз, блин. Прям значительно вообще, уже видишь. Поясница не болит. Горб. И такой куда-то Но здесь прям все разошлись. Я сдвинул, это вставил. Тут немножко сейчас гематомка остался. Я уже. просто да, молоточком я уже, получается, ему в шею двигал, что можно было. Чуть-чуть mm -hmm. Атлант прям чуть-чуть сдвинулся, он, конечно, еще не дал мне до конца. Вот <плышки> <Но> тут просто <плышки> зажали то, что это. Мышцы. <плышки> ну, конечно, я же тут. Мне же нужно разбить эту мышцу, конечно. Чтобы она тебя отпустила. У тебя и плечи сведенные за это. Плечи сводишь, у тебя вот и эти мышцы Натя, натянутся, да, понимаешь? Да. И... Начинается утаскивать позвонков. Да. Ага, вообще не идет, да? Ты как хушь на сковородке, ей богу, а? Я легкий пусто. Ты легкий, ага. Легкий, но сильный, да? Но мощный. Как в ее недолезке <свист> <свист> вот, вот и все. Вот он пошел процесс, да? <свист> как говорится, курочка по зернышку плеет. Ну да, вот именно по зернышку, к сожалению. Хотелось бы сразу, сразу раз, сам бар захватить. Вот ну, только зернышки получается. <свист> так, <не> бывает. <свист> бывает, бывает. Очень много чудес бывает. Это раньше не получалось. Раньше у меня вот так вот так Булток. А сейчас пошла движение, да? Сейчас вот тут. Вот а Угол мы увеличили. Хорошо. Вот, вот такой экземпляр. Да. Ничего не сделал. У меня, знаешь, у меня больше сердце крови обливается, что не все получается с тобой, Потому что привыкли здесь люди приходят, болит, бам-бам, ну, не болит. Понятно. Вот. А с тобой бам-бам. Это если был год вот с начальной стадии будет. После армии, да, как сразу? Нет, Нет. это еще счет? до армии. А, а еще до армии, да, был? А. В армии потом в 2001 году я в госпитале лежал. Я уже а не мог уже лечь. Уже сам в армии, да? Пролечили. После них уже я ровно год, наверное. Прям в отличности. Угу. И все. И потом уже полностью сключил. Сразу у а меня где-то килограмм 15, наверное, 20. Худели. А в у вас лечили чем? Просто хапали вас? Токи. Токи, да? Стимуляцию какую-то делали, да? Ну, это как у Токи Бернард, как. Uh -huh. А скручивал uh -huh. вас также же, прямо по 90 градусов, да? Там я нормально как бы ходил, uh -huh. но я лечь не мог. Боли были? Да. Yeah. А также шея не касалась, да, уже? Нет, шея -то в тот момент yeah, вообще хорошо. Шея, шея меня да? прихватил где-то где 5 назад, наверное. Uh -huh. А массаж как помогал? Что, что происходило? Да, массажистка -то, тоже как у спортсменов. Как uh -huh. в... Массирует, она и вправляет, mm -hmm. ну, по зонечному, то есть mm -hmm. как -то так -то. легче. Yeah. А сейчас делаете массаж до сих пор? Ну, делаю. А болезнь проходит массаж? Относительно, как -то. А инвалидность вам когда поставили, ссылаясь на болезнь? Нет, мы изначально начали передавать, ну, подавать документы в седьмом году еще. Mm -hmm. То есть на инвалидность. Mm -hmm. да -да -да. Тяжелый процесс, да? Да, то есть как бы. Я потом психанул, пленул. Mm -hmm. Нахрен светит. Вот тут потом уж мне матку говорил, как кое как да. так Это вы, получается, у нас уже в декабре были, да? Что изменилось? Наклон у вас был шея большой, да? Да. То есть вот так у вас было, да? Сейчас у вас он поднял, сейчас наклон меньше. Был 90 градусов, да? Стал 30. Глава в какую-то сторону чуть крутилась, другую вообще не Но крутилась. Влево она не крутилась вообще. Влево не крутилась. Да. Сейчас она поддается влево, да? да? Тут немножко, да. Угу. Полегче все равно стал. А сон улучшился? Сон, да, кстати. Есть охота. Вот. Аппетит Аппетит да, появляется, да? Появляется Даже после правки. Получается, шея у нас не вертелась и когда вы ложитесь, вы не можете голову опустить. Вы спите на боку на спине, да? На животе, живот, ну, да? Да на, спин на спине Нет. я тоже ложусь. Как да. Ну, через подушку, да? да через подушку. Валют. Сейчас прям у вас зато, конечно, видно. Mm -hmm. то есть Помню, крючком были и скованность. Сейчас, конечно, прям помягче, да? И, вы говорите, даже терапевт заметил, да? То есть позвонки те, которые торчали, особенно, вот с 7 да? да? И внизу поясничка, да, торчала? да, да. все она их, она их не заметила, да? И после этого практикуете хиджам тоже ставили себя там, да? Да, каждый да. месяц. После хиджам тоже есть такое облегчение, да? Облегчение, да. да. Боль тоже такой, как бы, нет после хиджам. Угу. Спазмы, да, уходят? Да. Вот ВКонтакте за вами тоже наблюдаем, за вашей страничкой, да? Раньше фотографии такие были, все унылые. А сейчас вот более жизнерадостные. Что? Что случилось? На да, личном фронте? После процедур? Либо то, что здоровье начало улучшаться? С чем это связано? Не знаю. Просто. Получается, вы одних из сложных у нас, пациентов. Из-за сильного мышечного спазма тяжело с вами работать. Понятно, я понимаю. Такое бывает 2-3 человека. Если на поправку появится, не боитесь что инвалидность нет? Прихватнее. Я же главное чтобы восстановиться, как оно есть. Ну да, они тоже да. там инвалидность. Инвалидность ее сейчас уже через год, год через два уже постоянно дадут угу. А так вы, конечно, занимаетесь собой плавать, да еще? Да. Угу. Работаете. Когда еще планируете к нам приехать? Ну, там получается через сколько? Через четыре месяца, через месяца, да. три, да, четыре. Можно. А то, что рекомендациям даем все делать? В основном, да? На валиках получается же, На валиках вот я не вижу. Больно? Да. Блиновато, да? А ванны? Ванны какие у них? За скипидаром. да, вот что тут дают. Потом тут Олесе траву присылал, тут вот фильм пропивали. Голова у вас вниз, назад тоже запрокидывается лучше, да? Назад побольше, да? Назад побольше, Шею мы поставили за такого сильнейшего спазма, да, то есть вообще голова не вертится. Но я уже... вообще не пойму, ни, ни с того, ни с сего, она как-то резко так, встала, так. Угу. Я вот проснулся и она Ни туда, ни сюда. То есть ищете какие-то новые там, да? как в интернете находится людей, да? У меня вот, друг, друг на друг нас... еще друг медик помогает. На нас вышли, да? Я же он а? наш... нашел. Кто у нас нашел, да? я посмотри, да? <laughs> угу. он сам не хочет закрыть? Он собирается тоже у нее там что-то тоже это как колено у у нее все время болит. Ясно. Ну ну ладно тогда, закончим на этом. Будем дальше смотреть, наблюдать за вами, что да как. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. С прошедшими праздниками. Все, спасибо большое,